Всем привет! В этом видео создадим кошелек NIR Protocol, продолжение темы изучения э, экосистемы NIR. Э, кошелек вам понадобится для того, чтобы э, обменивать и продавать криптовалюту, отправлять и пользоваться их нативным токеном NIR. И самое главное, это то, что здесь вы сможете стейкать NIR. И дальше я покажу, как можно заниматься даже фармингом. В общем... Кошелек вам в любом случае нужен, если вы хотите зарабатывать в этой экосистеме деньги. Кому это интересно, присаживаемся, поехали. А перед тем, как начать, друзья, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там всегда информацию даю одной из первых, где я зарабатываю, на чем зарабатываю, а потом уже транслирую на YouTube. Также иногда я разыграю в канале у себя сред подписчиков монетки, криптовалюту. Поэтому, если тебя заходит... Подписывайся, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, чтобы создать кошелек NIR, вам нужно нажать кнопочку «Создать учетную запись». Ссылочку на вот эту всю историю вы найдете, естественно, под видео в описании. Нажимаем «Создать учетную запись». NIR кошелек, он отличается от всех кошельков. да, Он не встроен в там приложении, нельзя подключиться как Trust, Valid, MetaMask. Здесь мы должны создать свое имя. там Желательно можно добавить еще цифры. И в дальнейшем это будет номер вашего кошелька. Именно по нему вы будете получать свои монетки NER. Если учетная запись занята, естественно, вам будет писать имя пользователя занято. Сейчас я попробую придумать пароль. Вот, DION27 доступно. Отлично. Мне подходит. И нажимаем зарезервировать мой аккаунт ID. Все, здесь дальше мы можем с вами защитить учетную запись мнемонимической фразы. Это 12 слов да, по стандарту, как и в MetaMask. Е. Мы можем сохранить. Если у кого есть Ledger, вообще супер через Ledger кошелек Nano S. И здесь есть та же базовая безопасность. Вы можете это все сделать через электронную почту. Я выбираю мнемонимическую фразу, нажимаю продолжить. Естественно, здесь будет у вас 12 слов, которые вам нужно сохранить обязательно. Желательно еще где-то выписать и сохранить. Лучше бы это все было там, где не подключено к сети. Например, это будет флешка, либо где-то в тетрадке. Здесь, естественно, у меня вы не видите полностью. Чтобы у вас не было желания взломать мой аккаунт, ну я надеюсь, вам это понятно. Копируйте, сохраняйте и нажимаем «Продолжить». Дальше вам нужно с этих слов видите, подтвердить и нажать слово под номером 12. Ну, У меня это 12, у вас может быть слово второе, там третье, седьмое. Я думаю, с этим вы разберетесь. Все, вводим слово и нажимаем проверить и завершить. Дальше, друзья, вам дают на выбор, чтобы подтвердить свою учетную запись. Видите, они борются с рассылкой спама. Вы можете через электронный адрес это сделать, через телефон, можете через карту или ручной депозит. Ну, там минимальную сумму вносите, чтобы они точно понимали, что вы живой человек и создаете аккаунт, который вам действительно нужен. Я сейчас выберу электронный адрес, чтобы это все было быстро, а потом уже перекину. Токены. Вы можете сделать это через электронный адрес, это будет э, абсолютно бесплатно. Я сразу сделаю ручной депозит, так как я в любом случае буду на этот кошелек заносить токены NER. Поэтому нажимаю ручной депозит. Нажимаю продолжить и здесь, видите, э, мне нужно перекинуть буквально 0.1 NER, чтобы подтвердить свою учетную запись. Я копирую этот адрес и иду на Binance, нажимаю вывод. Сеть, видите, автоматически подтверждается NIR протокол. Минимальная сумма для вывода 0.2. Нам нужно 0.1. Ну, ничего страшного, давайте выведем 0.2. И нажимаем вывод. Все, я сейчас сделаю подтверждение. Как токены только придут и сразу включаюсь. Все, мы видим, пришли наши монетки. 0.19 NIR, да, с учетом комиссии 0.01 и у меня есть уже своя ID, учетная запись. Вот так она выглядит. И здесь очень важно, тот адрес, который мы указывали для вывода, да, для перевода, он был тестированный для теста. И на него больше ни в коем случае не переводите. У нас будет совсем другой адрес. Вот он. Нажимаем согласиться и заявить права на учетную запись. Все, нас поздравляют, добро пожаловать в Нер Нажимаем продолжить. Здесь сразу нам пишут их обновление и то, что они сделали для удобства пользователей, что немаловажно, они к пользователям прислушиваются. Ранее можно было открыть счет, кошелек только через депозит 02NIR, так они мало того, что уменьшили до 01NIR, так еще и сделали с помощью, это, как вы видели, эмайла и с помощью мобильного телефона. То есть, что очень тоже круто. Здесь вот видите... Вы можете видеть свой баланс кошелька. Здесь вы видите какая цена самого NIR на данный момент, то есть 817. С учетом моих токенов это будет доллар 43. Здесь вы видите подключенную запись. Здесь вы можете воспользоваться опцией, если у вас есть NER, вы верите в эту монету. Я рассказывал про технологию, показывал там графики. Кто не смотрел, можете посмотреть видео, будет ссылка в описании что реально цена токена может взорваться и стоит хороших денег. Вот. Если вы желаете, там, например, в долгосрок захолдить на год-два нир, так э, добро пожаловать в стейкинг. Вы можете открыть, нажать стейкинг, выбрать э, любого там, валидатора, э, выбрать количество монет, которые хотите отправить в стейкинг, и под 11% годовых в NIR вы будете получать от этого стейкинга. То есть потом нажмете стейкинг с валидатором и все, ваш иньер будет стейкиться и размножаться, так сказать. Это один из способов дохода на этом кошельке. Также здесь есть в аккаунте, да, вы можете, есть безопасность, восстановление. Вы можете включить аппаратный кошелек Ledger, если у вас есть. Вы можете вот эту мнемоническую фразу, которую мы подключали, вам неудобно там ею пользоваться, вы можете ее отключить и подключить там электронный адрес, но он, как видите, менее безопасен. Электронную там, почту взломать ну, намного легче, чем неманимическую фразу. Также вы можете для дополнительной безопасности через SMS включить двухфакторную аутентификацию. Но для того, чтобы ее включить, нужно на счету иметь хотя бы 4 монетки НЕР что в эквиваленте сейчас 33 долларов. Ну, они у вас ее не забирают, просто у вас на балансе должно быть такое количество монет, чтобы пользоваться вот этой функцией. Также смотрите, у, в экосистеме NIR есть мост-бридж да, между эфиром и NIR. Если вы хотите хранить или перевести какие-то монеты эфиру, а с ERC-20 на э, в сеть NIR, вы можете это сделать, хранить и ими там пользоваться и пользоваться тем, что сеть NIR она быстрее и комиссии совсем-совсем маленькие то вам нужно всего лишь вот здесь нажать законектиться MetaMask у меня сеть Binance Smart Chain нужно переключить сеть Ethereum и нажать connect нажимаем connect <coughs> все мы законектились и теперь нажимаем connect сети NIR и вот видите ваш аккаунт подтягивает нажимаете принять все вы законектились и теперь нажимаете begin transfer и выбираете там какую монету хотите там перевести в сеть NER. Нажимаете, например, Aave, да, если у вас есть там Nier, если у вас есть естественно на MetaMask тоже эфиры, все это дело обменивайте, и оно у вас будет в сети NER. Реально крутая, удобная штука. Рекомендую, ребят, ознакомливаться, потому что NER протокол, сеть, она очень сильно развивается, экосистема у них большая, на них приходится больше разработчиков и будет проводить и лоунш и айдио и также в следующих видео я покажу как можно фармить вот эту всю историю зарабатывать дополнительно поэтому рекомендую уже кошельком обзавестись то что везде он вам ну понадобится как он так и сами монетки нер ну а ваши мысли что вы об этом думаете я буду рад почитать в комментариях как вам